Леди и джентльмены, все привет! С вами снова Макс Репев. И мы наконец-то, наконец-то заполучили вот этого замечательного человека к себе в команду. Вы, наверное, многие его уже знаете. Это Михаил Шумилин, один из лучших продавцов фруктов в отделе продаж. Теперь он работает с нами. И теперь он занимается здесь у нас вторичными предложениями. Так что, господа, возможно, мы теперь фрукты полностью перетянем на себя благодаря вот этому человеку. Потому что никто не любит фрукты как больше, чем ты. Да. Давай с тобой как раз здесь и поговорим про них. Где вообще мы находимся? Потому что люди, возможно, первый раз смотрят. Канал, я вообще не знаю, что такое фрукты, никогда здесь не были, может быть, они просто где-то слышали название, но никогда не прилетали в Сочи, а, например, сейчас они хотят приобрести себе недвижимость там для прописки в Сириусе, потому что об этом очень много говорят, ну и так в целом. Давай, вот ты как любитель фруктов, расскажи давай от общего к частному. Хорошо, итак, начнем с района. А, район, где фрукты расположены, это федеральная территория Сириус, Ну и до появления федеральной территории Сириус Фрукты были всегда на устах у всех И э, людей очень интересовали здесь квартиры Почему? Ну, во-первых, это абсолютно ровное место Здесь комфортно передвигаться пешком Ездить на велосипеде, на самокате то лучшей набережной э, города Сочи И, наверное, на всем Черноморском побережье Мы сейчас уходим от названия «Голубой флаг» а Теперь это называется «Синий флаг» Единственный пляж, который получал когда-либо такую награду Это вот здесь в двух километрах В километре 900 метров, э, если быть точным до, от фруктов. Угу. А, там мы с вами получаем шикарную набережную протяженность. Без волнорезов. Без волнорезов. Супер! Кстати, и а, протяженность самой набережной, причем самой широкой в Сочи 9 километров. Из них 7 это был бы устроенная современная Олимпийская набережная до объектов олимпийского наследия, до всех мероприятий и так далее. Здесь ехать на такси, ну, за 120 рублей совершенно. Про мероприятие он, он имеет в виду это форумы со всей России, международные какие-то ивенты со всей России, концерты, да. спортивные мероприятия. ФИФА как бы вряд ли, конечно, в ближайшее да. время в Сочи пройдет, но футбольные матчи, хоккейные матчи, гала-матчи, а, гонки и все, все, все это находится там. И просто почему я еще прям так заострил внимание на волнорезах, потому что здесь реально чистая море из-за того, что здесь не застаивается вода, она постоянно циркулируется. В Сочи, например, в центральной части мы с вами увидим огромное количество волнорезов, где застаивается вода. Здесь она реально чистая, поэтому, в принципе, в Сочи вообще всего два чистых пляжа. Это Дагомыс и Олимпийский парк, но ныне это ПГТ Сириус. И, кстати, ПГТ Сириус, вот можно, да, рассказать, что это уже отдельная, выведенная из состава даже Краснодарского края единица которая подчиняется напрямую Москве, и здесь есть еще некоторые льготы на налогообложение, на какие-то определенные структуры в виде IT. Да, совершенно верно. Именно направление IT-компаний и именно IT-шников привлекает сюда, в том числе и под контролем президента Российской Федерации, потому что ну, за кибербезопасность у нас сейчас будущее, будущее всей страны. Да, но ну, детали тонкости, наверное, в рамках одного э, можно снять отдельное видео о Про льготах, Да, именно о льготах, о ведении бизнеса, э, компании. Э, здесь непосредственно отдельно поговорим, потому что в рамках этого видео, я думаю, что будет просто очень долго э, все это происходить. Да, мы вообще на самом деле пришли вам две квартиры тут показать. Три даже, всего. Но у нас, да, такая большая просто предыстория для того, чтобы вы вникли вообще на что вы попали и... С чем вы в дальнейшем будете иметь дело? Потому что все вообще обзоры по фруктам, я думаю, что у нас будет очень длинные, потому что человек их реально очень любит. И вот мы с вами уже три с половиной минуты говорим о том, просто как здесь классно и как здорово, и какие плюшки здесь вообще есть. А еще аэропорт рядом. Да, продолжение разговора о локации. Смотрите, то есть до моря, очень близко, да, пешком 25 минут можно совершенно спокойно проделать. Я за 5 минут доезжаю даже на велосипеде. Близко страна души, Абхазия. Вот он уже переход, не нужно стоять во всех пробках, прорываться сюда. Мы с вами, вот она граница, переехали и дьюти-фри, без него тоже никуда. И все красоты Абхазии, и плюс цены, цены гораздо лояльнее, нежели здесь в Сочи. Даже заправиться может у вас ездить дешевле, да. процентов внутри. В другую сторону выдвигаемся, федеральная трасса, Вот которая она которая совершенно вот спокойно здесь. довезет нас с вами до Изначально, что будет первое у нас Это станция Меретинский курорт Сегодня ездил в Сочи на Ласточке 45 минут До станции здесь ехать всего Ну, минуты 3 на машине вот Там откуда. есть перехватывающая парковка Совершенно верно, бесплатная И для велосипеда в том числе Сажусь в Ласточку и миную все пробки 45 минут и я в центре Сочи Также я вернулся обратно это первый объект. Второй объект. Там же, на площади, на Медальной площади, ой, не Медальная, а как она называется? Ну, в общем, на площади напротив Эмеретинского э, курорта, вокзала курорт, строится концертно-театральный комплекс «Сириус». Архитектор там, японец, с мировым именем, он гарантирует то, что э, по качеству звука в мире таких зданий просто нет. Это стройка мирового уровня. Все музыкальные мероприятия наши... Кинотавр даже, наш Моск... российский кинофестиваль будет проходить вот здесь, в этом здании. А, к тому же это еще не только концентра... концертная, это еще и театральная площадка. Я просмотрел репортаж о том, что mm -hmm. там будет огромное количество встроенных декораций э, для театров, что они не будут переводить сюда огромными фурами, те... ну вот это вот все свое. Э, история очень для очень того, cool. чтобы провести какой-то здесь, э, не помню, какой-то очень известный чувак, в общем, из театрального мира, mm -hmm. рассказывал о том, что здесь прям пушку вообще строят. Вот. Это один из... Один а, из объектов. Да, есть еще и спортивная площадка тоже бесплатная, которая лучшая в Сочи, и она тоже, вы там даже переодевалочки бесплатные у них. Даже инвентарь выдают бесплатно. Мячики, баскетбольные, волейбольные. На фруктах тоже. Смотрите, инвентарь бесплатно выдают, баскетбольный мяч. Так, ну пойдемте дальше, по локации, все объекты олимпийского наследия, здесь 5 минут езды от фруктов. Стадион Фиш, где проходят все футбольные. российские футбольные да, мероприятия. Дворец спорта Большой, где играет ночная хоккейная лига и даже сами знаете, кто играет в нее. Uh, Илья Вербух, uh, наши российские чемпионы по фигурному катанию, занимается и ставит различные uh, концерты именно в дворце спорте «Айсберг», он так и Я даже с мамой ходил, даже сплакнул там разок, потому вот. что это очень круто. очень круто. Ну, реально зрелище прям максимально классно. Дальше то, о чем ты говорил, Макс. Аэропорт. 12 минут. Ну, можно быстрее, ну зачем здесь камеры, поэтому спокойно двигаясь, 12 минут мы доезжаем. Пробок никогда никаких здесь нет. И, что немаловажно становится, до Красной Поляны здесь ехать всего 35 минут на автомобиль. На Ласточке еще быстрее, прям с Америтинского вокзала садимся и доезжаем. Но это тогда, если вы поедете на машине на Красной Поляне, возможно, создать некоторые неудобства вам там, в Красной Поляне, с потому парковка. что там вы, ну и парковка, и плюс передвижение. То есть, сами вокзалы расположены в таких местах, что оттуда пешком, например, до горнолыжки, ну, тяжело добраться. Да. В любом случае, уже будет трансфер. Ну, на машине, конечно, это удобно. И есть еще каршеринг, если вы вдруг не знаете. А, в любую, то то есть вы в аэропорт летаете, есть поминутная аренда, берете машину и ездите по всему Сочи. Но, честно, вот я очень сам люблю этот район, и если вы не знаете, то вот у меня в этом корпусе тоже есть квартира. Правда, я тогда покупал ее для сдачи, сейчас вот понимаю, что надо было брать больше, больше. и, возможно, переехать бы сюда. Самый частый вопрос, кстати, от людей. Я же, три с половиной года работал в отделе продаж жилого комплекса фрукты самая частая фраза. Михаил, мы вас ругаем только за то, что вы не продали нам 2-3 квартиры, там, да, этаж, да, подъезд да. или больше площадь, как ты говоришь, Максим. А, это, да, это не только у него, кстати, такой вопрос. У меня есть один очень хороший товарищ, он много здесь купил, и он постоянно мне говорит, блин, надо было брать, говорит, не 4 квартиры, а типа, ну, брать этаж там, надо было брать стояк целый. но просто когда люди покупали а, по, там 3-4-5 миллионов, никто не знал, конечно, что они сейчас вырастут так в цене, и что они будут пользоваться будет настолько выгодно как сейчас это все да. а, а, покупаться а почему это так продается и покупается почему такой спрос да просто потому что в этой локации фрукты это единственный построенный первую очередь уже введена в эксплуатацию вторая на подходе и третья тоже почти готова единственный строящийся по федеральному 214 закону проект в федеральной территории сириус и я переживаю что последний потому что если взять публичную кадастровую карту земли по строительству вот таких вот домов бьет не То есть, по факту, это, наверное, самый легальный проект, который встречается на территории Сириуса, вы знаете, что в Сочи есть проблемы со стройками, и здесь как бы самые-самые белые документы, которые вообще во всем Сириусе можно встретить, поэтому здесь, ну, сделки у вас будут безопасны. Вот, мы поговорили о частном, мы, конечно, много инфраструктуры не затронули, как до Сочи добираться и так далее. Это вообще отдельная тема, мы об этом можем очень много говорить. Давай поговорим с тобой про сам комплекс, что он да. представляет. Это, кстати, один из самых больших комплексов в Сочи да. по своей территории да. и по своей инфраструктуре. 9,5 гектаров земли – это площадь участка. И на нем, как мы видим, с вами строится всего 9 полностью монолитных 12-этажных домов. Я подчеркиваю, комфорт класса по всем. Много было и у тебя, да, и у меня, эконом. эконом, ваши фрукты и так далее. Ребят, если вы не понимаете, не говорите, пожалуйста, так. У меня есть таблица, сводная таблица застройщиков России, где идет, что такое стандарт-класс, мы больше не говорим эконом, нет такого слова. Теперь это стандарт-класс, комфорт-класс, бизнес и премиалка. Вот. По любому пункту я вам, ну, единственное, про что говорили, это про фасады. Вам не нравились фасады, но в комфорт-классе декоративная штукатурка присутствует у любого застройщика Российской Федерации. А если мы говорим с вами то, о чем сейчас Макс сказал, о лугоустройстве придомовой территории, то здесь уже мы почти, если бы у нас еще был бассейн, то мы бы спокойно могли говорить, что у нас бизнес. А, слушай, ну во многих новостройках Москвы нет бассейна, и они тоже себе, даже элитные комплексы да. без бассейна называют бассейн. себя элит-классом. И на самом деле здесь есть четкая градация, что такое эконом, комфорт, бизнес и элит. И по территории фрукты во многом превосходят большинство бизнес-классов в России. Мы, в принципе, сейчас с вами стоим на территории только уже законченной очереди, но в дальнейшем здесь будут теннисные корты, да. зоны выгула собак, зоны да. для йоги, да. спортивные детские площадки, да. как бы мы уже видим с вами. Да даже спортив... вот ну, какой комплекс похвастается вот такими тенеобразующими навесами. Мы же в Сочи прячемся от солнышка, и под ними, обратите внимание, сделаны шезлонги и лавочки для комфортного проживания. Для загара. И для загар в том числе Ну пойдемте по территории Так, значит что у нас с вами получается Пятно застройки домами, девятью домами От всей территории, всего 15%, полтора гектара Остается 8 8 мы отдали исключительно под благоустройство Что первое? Пришел вопрос с парковками 3 гектара земли, а если быть точным, то 1184 парковочных места здесь бесплатных надземных для жителей фруктов представлены. Причем территория комплекса полностью огорожена, чужих машин и людей здесь не будет. Здесь сейчас работает на одни пока один заезд, поскольку в первую очередь только введена. Попасть сюда достаточно проблематично охрана, за, если угу. внимательно следит. Полтора гектара земли мы отдаем под озеленение. Это лужайки, пальмы, фруктовые деревья на территории комплекса. А, ну, собственно, вот, причем, кстати, вот здесь везде а, видно, как сформирована система автополива. Здесь не будет ходить садовник со шлангом. И не будем мы с вами спотыкаться там об эти шланги, да, потому что это все разбрызгивается. Хотя это было бы очень бы прекрасно человек бы постоянно поливал. Прикинь, просто выходишь, а у тебя такая вот южная прям атмосфера создается. Вот автополив, как бы, да, это круче, это контрольнее, это автоматизирование, но если бы человек со шлангом, блин, вот это было красиво бы смотрелось. Но, окей. ладно. Да, окей. Давайте дальше. По освещению, Даже вот обратите внимание, я такого еще пока, ну, нигде раньше не видел. Обратите внимание, что а, несколько видов подсветки, вот такие прожекторы, направленного в действие, он, если видно, видно будет. Вот, да, видно. Круглые. Все это светодиодное. И даже вот зомотность зелени, и вот эти столбушки, они тоже вечером подсвечиваются. Вот я прям пройду. Вот это здесь, здесь, здесь так, да, здесь прям получается такой подсвеченное пятно вот этой зелени. Это все высажено совсем недавно, и через в течение четырех лет здесь будет прям сад. Вот с такой подсветкой. Угу. Очень, ну, на мой взгляд, это прям заходит, это круто. Ну и мало кто об этом задумывается при застройке ну и оставшиеся, это полтора гектара оставшиеся три с половиной, это то, о чем мы с вами вот говорим, это как раз 24 функциональные площадки практически под любые виды деятельности это и теннисный код, и мы идем в ногу со временем, а современный модный настил для йоги и пилатеса, воркаут площадка, причем на тренажерах будут сразу установлены QR-коды, где вы с телефона штриханули это все, и вам тренер на телефоне показал, как правильно заниматься на этом тренажере, потому что не все знают все-таки технологии идут вперед. А, есть такие пространства, как площадки для выгула и для дрессировки домашних животных, а, чтобы да. не было конфликта интересов. Ну, например, вот здесь в песочнице, да, где да, Что, мам, что это такое? Да, вот, ну, чтобы не было. А, павильоны для сезонного хранения велосипедов это означает, что, ну, павильон сезонного означает, что это под крышей все будет стоять, то есть на ваш велик. А у некоторых наших клиентов уже по 100 тысяч велосипедов, вот я здесь видел. И жалко, что он стоит на улице, да, и на него там заливает ливень. Поэтому я сегодня постараюсь вам даже показать первый уже один uh -huh. из них. А. Ну, естественно, мы думаем о спорте, поэтому э, баскетбольная, волейбольная, теннисный корт, э, футбольная площадка, пляжный волейбол, пляжный футбол, все это на территории фруктов будет при... А я правильно понимаю, что вот именно вот в этой очереди между вот этими домами будет самая большая спортивная площадка? Не только спортивная, там будет пополам, она раздельна, здесь будет спорт, э, паркур, э, бамбинтон, э, волейбол, и вторая часть ее будет отдана под более, э, скажем так, взрослых детишек, там э, пока решается вопрос, ну... Лазилки, веревочный городок, все это будет тоже представлено. Потому что спорта mm -hmm. здесь и так очень-очень много. А, кстати, зону покрытия Wi-Fi не собирается здесь делать на всем комплексе? А, такого вот я не слышал, Макс. Было, было бы очень прикольно, если бы она была. Да. да, и вы, наверное, вот стоите и спрашиваете, наверное, думаете, что это куча песка, просто не разбросан. Нет, на самом деле это тематические такие горбы, на которые можно подняться. И вот мы сегодня с Мишей, значит, сюда пришли и говорили, типа, а зачем это все нужно? Ты в белом, поэтому, может быть, не стоит. Давай, могу я это сделать, просто я в черном, я уже ее затестил сегодня. Держи камеру. Да, на тебе. А я прошу. Покажу вам, что она. Да, Максим большой мальчик. Закатится. И, в общем, все это работает, все это функционирует. Как вам здесь гуляется, ребят? Хорошо. Что нравится, что не нравится? Все нравится. Все классно, да? А вы откуда приехали, с какого города? Ну, мы Тобольск. Вы из Тобольска? Вы на лето сюда? Ну, а у бабушки. Ну, вот круто. Бабушки нравится здесь? Да, надеюсь. Ну, все классно. Давайте кулачки. Баба -баба. И ты тоже. Все, они, красавчики. А, вот они Сочи. Да? Да. Ну, вас бесполезно спрашивать, вы привыкли к этому. Уже и так. Ладно, продолжаем. Продолжим. Так, значит, на чем остановились? Вот, смотрите, система безопасности. Тоже продумано все. Не в каждом доме то есть. Везде выведены камеры. Здесь порядка 200 камер. В каждом лифте по камере будет установлено. А их два в каждом подъезде. Даже в квартирах, в подъездах, где 4 квартиры всего на этаже, всегда два лифта. Пассажирский и грузопассажирский. Все это приходит на пульт охраны. И, э, насколько я понимаю, сейчас тестируется приложение. Со Собственники квартир могут подключаться сами к камерам и отслеживать, как у них машина себя чувствует здесь. Дети как угу. себя чувствуют, где гуляют. И именно. они не могут, кстати, выбежать на улицу, на дорогу. Это было самое главное. То есть здесь, да, здесь есть такой момент, что достаточно медленный заезд на территорию и выезд, потому что большие ворота. Но только таким образом мы можем действительно детей обезопасить от того, чтобы они оказались наружу. Или кто-то зашел сюда. Потому что вот эти все шлагбаумы, под ними люди раз, поднырнули и mm -hmm. подошли. А тут невозможно. Тут только если через забор лезть. Так, что еще у нас по фруктам? Коммерция. Да, самое это интересное все. изначально а, фу -фу комплекс когда проектировался, коммерции во фруктах не было, с первого этажа, все это были квартиры, но застройщик все сделал очень круто, продумал, потому что на 1900 квартир в любом случае людям необходима коммерция, она кстати продается ну, ее мало совсем осталось, в двух корпусах на первых этажах с отдельным входом с пандусами, для мам с колясками для лиц с ограниченными возможностями а, с витражными окнами первые этажи, это коммерция, то есть здесь будет стоматология, нутрициологический центр, аптека. Сейчас ведут переговоры с красное и белое. Ну, то есть все, что самое необходимое здесь, на территории комплекса. короче, молоко, хлеб, все-все-все, здесь можно будет купить и даже форму поправить. Совершенно верно. Да, и к врачу сходить, может быть. А, что еще? Видовые характеристики. А, ну, условно, практически с любых квартир, а, наверное, да, у нас открывается либо боковой, либо прямой вид на горы. Мы сегодня с вами постараемся его показать. Но, правда, облачно над горами. Но, тем не менее, вы поймете, о чем я говорю есть ряд квартир, которые смотрят на Олимпийский парк. Как он светится вечером, да. это очень многого стоит. Ну и, соответственно, море. Море здесь из-за того, что ровное место, здесь вау-эффекта ждать не приходится. Но Видно море, как говорят у нас, да, в Сочи есть видно море, а есть вид на море. Да. Здесь море видно, и все равно людям это заходит, и все это очень а, очень Но здорово. если покупать квартиру, например, в сторону Абхазии, вот туда, и с верхних этажей, то тут просто такой парадокс, что в ту сторону море видно куда шире, чем в сторону Олимпийского парка. Потому что оно там делает такой вот заворот, и там прям... Ну, короче, вот если брать квартиру именно туда, в сторону поста с Абхазии, то там очень крутой вид на горы. И очень крутой вид на море, если брать верхние этажи. Да. Ну что? пойдем. По комплексу мы насколько можно вложиться вложить, в определенное время рассказали. 18 Пойдемте минут смотреть уже квартиры. В Сочи еще происходит забавная история с тем, что вы очень много можете наткнуться на фейковую информацию. Как на Авито, на Циане, так вот они еще и до Ютуба, и до Инстаграма, и до всех, в общем, сайтов добрались. Миша, значит, тут продает свою квартиру. Но он уже выходит на сделку, когда вы этот видос, он уже их продаст. Суть в том... Я поправлю. Я продаю квартиры не потому, что я ухожу с фруктов. Просто я сейчас оказался в такой ситуации, когда мне нужно просто продать две квартиры, но купить одну, но большой площади. Угу. То есть я остаюсь также здесь. Я... Сейчас уже выбираю квартиры и так далее То есть я на фруктах жить Да, ну вот в общем Расскажи, что ты продаешь квартиры за одну цену Да, и, и расскажу мы... Как есть, 14200 стоит квартира Как твоя, как моя, вот сейчас рыночная Цена этой квартиры, чтобы ну, люди не, не были там, думали Что такое возможно, что срочная продажа За 6 миллионов Ну нет, там 12 300 она, на самом деле Я не понимаю, почему, я увидел в, У ребята в ролик, где Моя квартиру показывают, мою квартиру. Где Причем ее, и, и он же ее сам, с... да. тут ся... ситуация <свят> да, да, да, в том, что он снял свое видео к себе же в инстаграм, оттуда его как-то выкачили и да, вставили да. к себе в ролик. Причем он ее продает за 14 200, а ребята ее продают за, 13, за 12 300. 12. 300. Я был а он даже не зна... они ему даже не звонили. Ну, давайте так, я заработал себе здесь репутацию, Максим тоже никогда не занимался фейками, мы не занимаемся фейками и вам не советуем, поэтому ну, у нас будет только правдивая информация. Ну, что мы сейчас вам покажем Ну, просто это очень реально забавная ситуация Очень много людей, вот в последнее время почему-то звонят там по Авито Видимо, новая это волна интересующихся людей а, фруктами Они говорят, вот мы видели там на Авито За 6 миллионов можно купить там фрукты Я думаю, чего? Откуда такие цены? То есть минимальная цена на сегодняшний день это 10 миллионов рублей там 10 10 500, с половиной да? 10 Сейчас есть срочная продажа в абрикосовом корпусе на пятом этаже Но уже сегодня надо актуализировать информацию Потому что... Э, Возможно, ее уже купили, потому что эта информация была в пятницу. И, ну, такие их, как горячие пирожки, разбирают. Поэтому, ну, давайте говорить условно. Сегодня 10 500, пятый этаж, 31,9 квадратных метра, абрикосовый корпус. Мы вам покажем в Персиковом такую же квартиру. Ну, а вы поймете, собственно, по направлению, что она из себя представляет. Но, помимо этого, то есть есть квартиры, то есть минимальная цена 10 500. Есть 11 миллионов, вы всегда должны понимать, что в любой квартире, так как это квартиры, нет от отдела продаж, не от застройщика, по ним можно торговаться и нужно торговаться, самое главное. А кто, как говорится, как не мы, сможет за вас поторговаться и выбить условия, потому что, ну, всегда у нас просто есть понимание и а, анализ рынка. Мы всегда можем опустить человека на фактах, а не на эмоциях. Если, например, это будете делать вы, то у вас аргументов не хватит для того, чтобы сделать это а, более правильно. Я еще добавлю. Знаете, вот, ну, давно работаю в недвижимости. Важный момент, очень интересная фраза. Никогда продавец и покупатель не договорятся между собой, потому что и там амбиции, и там амбиции. Как говорят у нас, два дурака, да, и два дурака никогда не один продает, другой. Поэтому всегда нужен посредник, риэлтор. И должен это быть человек профессионал, и он всегда решит все эти вопросы, да. и всегда придем к консенсусу. И еще очень много сделок валится между продавцом и покупателем прямых из-за договоренности в самих договорах. Когда передается квартира, как закладываются деньги, как, как происходит расчет, в какой момент он происходит, когда происходит передача самой квартиры и так далее, то есть. Вы реально, во-первых, замучитесь, Это все прописывать документально А во-вторых, ну, очень сложно будет договариваться Потому что, вот ты правильно сказал, я, кстати, даже не думал об этом никогда Но амбиции, да, у людей Могут губить сделки В общем, мы с вами заходим в подъезд Подъезды выполнены вот так С левой стороны у нас Аккуратные и красивые почтовые ящики Здесь застали информации Управляющей компании Ребята вот уже тут вовсю делают ремонт Какую-то плитку керамическую занесли И идем с вами в зону лифта Здесь еще лавочка должна стоять, насколько я помню. Они ее вот сейчас, здесь происходит передача ключей, поэтому лавочки поставили вот здесь, чтобы клиентам ожидать было удобнее. Сейчас закончить ремонт в любом случае перестать. Здесь а, есть вот это, это дерево. А, керамогранит, кстати, керамогранит, недавно сам узнал, что вот именно на первых этажах, вот эта коллекция называется Королевская, Королевская дорога. дорога. Ну, то есть приятно, да? Королевская дорога, ну, окей. А на самом деле, вот вам, кстати, как вы любите писать эконом-класс. Ну, по отделке. А если начнем с того, что мы пропустили с тобой колясочную на каждом этаже, где стоять будет детский велосипед, коляска, они у вас перед дверью, перед вашей квартирой соседи поставят отведенное специальное место как колясочную, мы отдельно зайдем туда, покажем. Два лифта, в каждом подъезде. Здесь. Указание квартир, то есть у нас очень много сейчас происходит доставки. Да? Мы покупаем все онлайн, нам привозят курьеры. Курьеры здесь не забудет, здесь какой этаж, какие квартиры именно на этаже. Здесь мы выходим из лифта, видим этаж и какие здесь квартиры. И есть зеркало. Вот. Всем привет. И вот даже вот, знаете, качество деталей, деталях. Обратите внимание, застройщик нержавей уголок положил, чтобы не отбивался здесь керамогранит. Он защитил это ну, на очень. Вы, кстати, сейчас можете сказать, что нержавейка выглядит, может быть, не очень с точки зрения эстетики, но в местах общего пользования нержавейка выглядит лучше, чем отколотая плитка. Это факт. А еще, кстати, а, это, кстати, наверное, единственный застройщик, на какой этаж мы едем? На пятый. На пятый. Единственный застройщик, который технологическую защиту лифта сделал из... Это не оргстекло, это какая-то пленка. О, да, да. В чем ее вообще кайф? Вот вы заходите всегда а, в технологическую отделку лифта, да, вот, И там пишут грузчики, там, штукатурка, ремонт там и, в общем, куча-куча еще мальчиков. еще что-то рисуют такое. Да. Здесь, во-первых, если даже кто-то что-то напишет, что просто спиртом, маркером это все стирается, и вы есть у вас зеркало, и нет вот этого скрадывающего пространства. Выглядит, в общем, на самом деле неплохо. Я думаю, что очень многие застройщики сейчас перетянут эту тему и будут использовать это все в своих комплексах, потому что а, такие лифты реально выглядят лучше. Мы с вами поднялись на пятый этаж, и вот как вы видите, везде у нас все в едином стиле, номера квартир. Все аккуратно, красиво смотрится. Заходим. Здесь выполнен ремонт. Квартира она без mm -hmm. мебели. Но, по сути, покупай кровать, заряжай, жив Это одно из самых недорогих предложений по фруктам. Это сданный дом. А, здесь а, сделан ремонт. Остается только мебель. Ну, купили кровать, делайте потихоньку, живете. Mm -hmm. да? Площадь этой квартиры 32,5 квадратных метра. Здесь уже выложено... А, Фартука, агентка, да, Партук да. под а, вырезанность электрика и так далее То есть эту квартиру наполняй и сдавай, приезжай отдыхай сам 12 миллионов 300 тысяч рублей можно купить сейчас О, погоди, так это получается дешевле, если даже купить ту срочную продажу Я Ну, не не хотя нет, это плюс-минус на то же и выйдет Но, по крайней мере, вы не испытаете геморроя, потому а -а -а. что ремонт здесь ну я вижу, что неплохой, примерно миллиона, может быть, полтора в него вложили, и если даже ты купишь, например, за 10 500, полтора еще положишь, 12. подождешь там несколько месяцев, а здесь 12 300, то есть, ну типа ты 300 тысяч переплачиваешь. Да. Так это фигня. Я же Ну да. То есть, смотрите, ну ремонт, обычно, я не знаю, сейчас в любом случае он современный, модный, да, правильный ламинат лежит на полу вырезанный есть вся электрика вся сделана, стараясь наполнение, тапочки, полотенчики можно приезжать. А, причем, кстати, эта квартира, как вы заметили, в студии, вот сюда вот спокойно может влезть матовая перегородка, то есть она ей даже есть куда сдвинуться, например, вот сюда, и у вас будет отзонирована самой кухни, ну а здесь у вас будет находиться диван какой-то раскладной, либо да. двуспальная кровать, ну двуспальная кровать сюда не лезет, а вот раскладной диван, либо, кстати, еще есть хорошее решение, знаете, есть... Сейчас а, вот эти вот шкафы с выпадающими кроватями, то есть, в принципе, и, кстати, еще снизу диван там размещается очень хорошее прикольное решение. А, можно это здесь тоже внедрить. Пойдемте посмотрим ванну. То есть здесь за подлецо, сделано у нас сразу без всяких переходов установленный раковин, на под ним. Ну, да, да, полноценная метр семьдесят ванная с тропическим душем, а здесь зона напротив самой как раз, ну. То перегородку, и вот вам наполнение... А, а... Интересно, есть закладная, нет? Сделать. Я думаю, что должны думаю, что сделать, да. Сделать. Потому что, ну, то, что я вижу, ну, как я вижу, ты, может, делаешь, сделаешь, и здесь очень... Причем даже это раз. будет, если мы закроем с вами шкафом, то это будет входная гардеробная. Это не будет шкаф, это будет именно гардеробная, в которую можно будет войти. И, еще а, дальше. дальше. Дальше у нас сейчас с вами остается одно, как общественное пространство. Но здесь даже, смотри, блин пока не положили. Но, тем не менее, обратите внимание на вот такую лоджию, да, с таким вот ограждением. Здесь кладем плитку, ставим два, кладем два бинбэга, небольшой столик, кальян, вино с видом вот с таким, пока. Ну, здесь, на самом деле, вообще хороший вид на горы. Тут камера, конечно, вам это все показывает совсем в других масштабах. Видно горы туда, видно горы сюда, но сегодня они у нас дымки Вообще, лучший вид на горы зимой. Снежные вершины, все очень круто, а зиму, о, летом у нас всегда вот напаривает оттуда и, в общем, горы всегда в облачности, а море вот отсюда, к сожалению, не видно. С пятого этажа мы не увидим, но смотрите, давайте так, мы, когда я работал в отделе продаж, а, а, у нас учили именно такому, что застройщик, изначально, да, архитекторы застройщика сформировали такое понятие, как пятый фасад. То есть есть посадок томов, uh -huh. а есть благоустройство. То есть то, что мы сейчас видим, это маленькая толка, столика, это недоделано все это, видите, как раз идет процесс заливки бетона, установки а, бордюров, ограждений и так далее. Поставили всего лишь на всю вот тут площадку для паркура залили, а, но покрытие, и, а, это, это, кстати, батуты. Я это вот, это я хотел спросить, реально да, реально вот эта штука, это, это батуты? батуты. Но будет все именно вот так, как здесь. То есть вот она в первую очередь, здесь до заборчика готова. То есть, представляете, сюда будет приятно смотреть в любом случае. Здесь будут дети, здесь будет много озеленения. Это будет все яркое, красивое, цветное. И от белых домов, то есть солнце все-таки, да, глаз устает немножко. Здесь прям, ну, он реально будет отдыхать. Белень, да. белень и зелень будет. Ну, да. <свят> <свят> вот еще, смотрите, обратите внимание, уже установлены баскетбольные кольца, то есть это спортивная площадка. Ну и также здесь вот будет одна из самых крупных именно детских, Спортив, о, детских спортивных да, площадок в самом комплексе. Да, спортивные здесь, то есть уже мы видим, начали заформировать. Это у нас паркур, то есть здесь вот, ну, с подростки как раз бегают, прыгают, ну и вот батуты, да. За ними, вот за перголой, там будет а, площадка для волейбола и для бадминтона. Теннисный корт у нас на третью очередь ложится. Здесь, ну, соответственно, все будет засеяно, вон устанавливается какие-то уже там лазилки, трубы и так далее, вот за деревцами. Кстати, обратите внимание, застройщик сохранил эти два дерева, всю стройку, то есть, ну, они не мешали, поэтому вот их, как бы, никто никуда и не убрал, Да? Ну, а про коммерцию, раз уж коснулись, вот он, первый корпус коммерции, уже в сентябре месяце начнется вот в эксплуатацию, я думаю, что до конца года здесь железобетонно, по второй вот абрикосовый корпус, сливовый и яблочный, Перед, начнется передача а, ключей, ну, а третья в очередь пока в работе, это следующий год. Да, то есть вот это, вот этот, и яблочный вот этот, вот они сдаются во второй очереди. Это у нас апельсин, апельсин, там у нас и черника, они сдаются у нас в третьей очереди, ну, то есть примерно через год, где-то вот в этих вот... Пределах. Ну, стройка сама, как вы видите, идет. Вот там вот человек что-то штукатурит, подплюет или еще что-то. Снизу вот ребята что-то там намешивают, там вот кран что-то разбирает. Ну, то есть, может казаться, что ничего не происходит, но рабочих на самом деле очень много. То есть, если прям присмотреться, тут красят, тут стоят, что-то общаются, там штукатурят. И так вот, если просто посмотреть по окнам, по балконам, то можно много-много-много кого найти. Кстати, здесь на самом деле есть еще регламент по остеклению балкона. Если вы не хотите, например, использовать его как открытое пространство, вы да. можете его по регламенту управляющей компании сделать панорамным. Да, И так. вот эту штуку, например, снести. А, здесь у нас, по-моему, кладка. Здесь у нас вот под окном вот так идет у нас не монолитное литье, а именно керамзи керамзитоблок блок Поэтому, перебросив там батарею в сторону, можно убрать полностью, останется только вот эта колонна и вот это пространство. А здесь Раскладное есть, кресло можно поставить. 3,5 квадратных метра использовать еще Либо стол компьютерный рабочую и какую-то рабочую сторону. зону да. Да, сделать. Ну на самом деле предложение действительно выгодное. Просто если сравнивать с того, что продают на сегодняшний день в черне, это там 11, 10,5 миллиона, 12, 300 без каких-либо заморочек, потому что... В Сочи, на самом деле, найти хорошую ремонтную бригаду, это сложно, но, кстати, так вот, рекламная пауза, мы просто занимаемся ремонтами, если интересно, то можете обратиться, то есть без проблем вам просчитаем, а там уже сами как хотите, так и выбирайте с кем работать. Здесь вы, по крайней мере, не заморачивайтесь э, с нервами, с выбором материалов, с дизайном, то есть вам нужно просто сюда установить кухню, мебель, столы, и либо под сдачу, либо вообще комбинировать, вы можете в ней жить самостоятельно, например, зиму, на лето ее сдавать. Да. Либо, например, жить летом, на зиму сдавать, без проблем. Отсюда, кстати, очень много э, горнолыжников приезжают сюда, и они живут не в поляне, потому что поляна в сезон, она просто там на аренду. Вот а, а сейчас уже летом, я смотрел э, номера хороших отелей, 25, Green по-моему, 17 тысяч за ночь. Ну. А, а летом это 30. 25, 30, 40 за ночь. То есть вот так. Да. Поэтому очень много снимает квартиры в Адлере, в Олимпийском парке. Ну, я просто по всей yes. Олимпийский парк, он уже давно Сириус, я в Олимпийским yes. парком называю. Вот. А, и то есть отсюда есть действительно очень удобная транспортная доступность. То есть на машине, на ласточке, на автобусе, на всем, на чем угодно можно добраться. Вот, 12 еще раз, это 32 квадратных метра, причем срочная, кстати, та продажа была 31,9, да. а это 32. Один в один, просто, видимо, при пересчете здесь уже сданной долг. прошли обмеры БТИ, поэтому здесь точный размер. Там строительный, здесь уже по документам 32 квадратных метра. Ну, мне, короче, она очень нравится. Про комфорт-класс, даже, кто кто-то кто говорил, я хотел вам сказать уже с натянутыми потолками. Вот во мне рост метр восемьдесят посмотрите, что... Ты у... не вмещаешься в камеру и что потолок... Ну вот, вроде, сейчас влез, да. Вот, вот, посмотрите, сколько еще расстояния. То есть это настоящий комфорт-класс. -класс. Ну ладно, если вот сейчас вот там есть люди, которые точно захотят цифр, у меня здесь а -а -а. есть с собой волшебная рулетка. Вау. Мы с вами сейчас померим. У нас остается 2,61 в части. Ну, как бы это на самом деле, вот так вот, исходя вот по Мише, даже если смотреть, то вполне себе нормально. Рукой он не достает, головой тоже не бьется, то есть все в порядке, все нормально. А, идем смотреть такую же, только черновую? Нет, так. а, такую же черновую мы смотреть не будем, нет смысла. Угу. Я хочу показать квартиру а, более видовую, с видом на море, чуть, -чуть больше. Но с Окей. Один. Двигаем. Мы идем в корпус виноградный. Это да, одноподъездный дом, тоже уже сдан. А, ну, просто... Есть квартира с хорошими видовыми характеристиками, видно будет хорошо море. Она 45 квадратных метров, но ну, сейчас по факту поговорим. Но э, это продажа уже от застройщика для сравнения. Вообще, чтобы вы понимали, у нас здесь порядка 30 предложений есть, и мы не можем вам, конечно, в каждое зайти и показать, потому что а, во-первых, мы, пустят, а вторую, мы с вами очередь. будем снимать это видео часа полтора для того, чтобы... До кого даже полтора? Мы в три даже не уложимся, если это будем смотреть. А, мы просто хотим показать вам основную концепцию, но знайте, что здесь есть удобные однушки, удобные двушки, удобные полуторки, есть однушки, которые планируются в мини-двушки. Есть трехкомнатные квартиры полноценные, которые хорошо подходят для жизни, площадь 76 квадратных метров. Здесь, ну, на самом деле, есть предложение масса. По каждому из них готовы общаться. По большей части из них сейчас будет подписан эксклюзив. Ну, соответственно, все к нам. А еще есть квартиры четырехкомнатные. Вот, например, если бы ты свою не успел продать, да, да. то она по бы четырешке была бы Это две объединенные квартиры. Да, да бывает, Нечего да? говорить, но это, это на самом деле человек, который покупает квартиры, в мои квартиры, это, конечно, очень повезло, да. А, да это хорошая сумма в итоге, а, стоит недешево, но если брать вот а, в рамках всего комплекса, это на самом деле самая крутая планировка а, с двумя санузлами, пятью окнами, с... А, вокруг нет соседей вообще, там, торт-торец квартиры занимает, то есть это тишина, покой, ну там много плюсов, ничего не будет, Сделка идет. Ну да. Не спрашивайте, почему продает. Он как бы уже рассказал, но на то просто есть причины. И на больной лучше не давить. Пойдемте сначала выйдем вот сюда. Здесь еще недоделанная вот такая вот. Она заново делается. А вообще ремонтники э, соседей здесь э, натворили делов и сломали эту дверь. И сейчас уже застройщик заново поставил дверь. И вот сейчас ее будет доделывать это все. Этот разговор о том, что оно у нас общий летит застройщик своим вопросам. Какой вид, а? посмотрите как просто, блин, он такой крутой. И море, конечно, сливается, камера не придаст горы. Вообще, вот, ну, вся сама по себе вот инфраструктура. Вот фиш вон Богатырь, колесо обозрения, весь Олимпийский парк. Вот тут вот, где краны стоят, ну, вам на камере все равно не видно, там, в общем, строится концертный зал. Вот она магистраль, которая уводит нас либо в центр Сочи, в центр Адлера, на Красную Поляну, вон находится олимпийский вокзал. Этот, тот самый. Сочи автодром, бархатные сезоны, бридж-резорт, нет, это мере, Ой, это Рэдисон коллекшн. Рэдисон, да. Море, набережная, и она вся длинная. Она вот начинается даже отсюда, не видно, и заканчивается где-то там, где даже мы глазом-то не видим. В общем, все очень круто сделано. Ну, отдельный ролик. Школа. Да. Школа вот, вот, же лицей, лицей, лицей, Вот Александровский сад, да, его правее, это лицей. Сегодня там проезжал. Но, если уж коснулись перспектив Олимпийского парка, федеральной территории Сириус, я тоже ошибаюсь еще, повторюсь, то прямо вот здесь вот эти два участка земли с белыми вот этими ангарами их уже перевели на баланс Сириуса, РЖД передали их Сириуса. Сириусу. И здесь проектировано строительство. Технопарк, ну, Технополис. Да. Если говорить вот ну, таким языком более понятным, я сравниваю его как, как бы со Сколково. Ну, внедренческие центры, да, там будут да. стоять. Что они там будет внедрять, пока еще неизвестно, но точно что-то будет. офисов а, крупнейших российских компаний, как минимум, здесь у вас будут через дорогу. А это создание высокооплачиваемых рабочих мест, то чего-то. И высокооплачиваемые аренды, соответственно, господа, создание Вот основной именно кайф всего Сириуса, что люди здесь именно покупает для аренды. Короче, место действительно интересно для инвестиций. Сейчас, конечно же, очень много людей, которые смотрят этот канал и да что вы там рассказываете, кому вы там это пытаетесь впарить или еще что-нибудь. Но мы говорили о том, что фрукты вырастут три года назад, они выросли. Сейчас говорим, что аренда здесь будет высокой. И, как говорится, тот, кто не поверит, через три года поговорит. Все верно. Итак, заходим с вами в квартиру. Одна из моих любимых, ну, ознакомь. квартира, но здесь простор. Квартира площадью 45,3 квадратных метра. Уникальность этой квартиры в том, что ни одной несущей перегородки конструкции, кроме вот этой вот баллон, здесь нет. И уже она спланирована очень уютно, потому что здесь у нас с вами получается 13 метров площадь кухни, полноценной кухни. Причем ну, в Сочи мало кто делает вот так вот во всю стену. Вот здесь будет достаточно кухня гарнитура, а здесь получается кухня да, И с правильным выходом на балкон. Чем мне нравится эта квартира? Она мне нравится, конечно же, видом. Как раз то, о чем Максим сказал, здесь самое близкое море к фруктам. Поэтому вот такая вот полоска. Не знаю, пока что вам эта камера измерена. Она сильно сужает, вот я сейчас вижу. Mm -hmm. Человеческий глаз, конечно, все по-другому видит это все. Но ну, поверьте, приедете, посмотрим вместе. Если, Макс, ты развернешься, на мое место встанешь. А, давай. То посмотри в ту сторону, покажи. Горы. Да. Это то, о чем вот мы говорили. Вид на море, на горы. Да, это у нас получается восточная сторона, здесь будет восход солнца, после 12 часов оно здесь уйдет, то есть мы встали солнышком, проснулись и пошли свои дела Это на видеть? самом деле восточные стороны, они куда более интересные в Сочи, Понятно. потому что на закате солнце, как правило, очень сильно жарит. И здесь она будет просто холоднее, эта квартира. Безусловно, ну, нельзя сказать, что западные квартиры, это ни в коем случае их нельзя покупать. Например, в центре Сочи западная квартира, я от нее максимально кайфую. Здесь у меня тоже западная квартира. И я как бы не унываю от этого ни капли, потому что само расположение меня душу греет. Но вот восточная сторона, она дарит вот такой вот хороший вид на море. И здесь не жарко. Ну, менее жарче, чем там. А вот еще подожди секунду, да. про парковочные места мы просто с тобой говорили оттуда, просто мне фрукты именно очень сильно нравятся из-за парковочных мест в целом. То есть это только меньшая часть, которая да. вообще видно. Парковочные места здесь, парковочные места там, за домом их просто тьма вообще. И здесь а, зона свободных дворов. Да. То есть вы не можете оставить машину, как да. вот типа ребята стоят. Это они только разгружаются. Да. То есть если они вдруг тут оставят машину, и придет злая тетенька или злой дяденька скажет Кш -кш -кш", «Сюда, давай, уезжай!» да. И вон туда куда нибудь машину паркуй. Ну, огромное количество парков. Зачем стоять перед подъездом, оставлять ее там? Дети играют, да, бегают. Поэтому вот эти вот еврокубы, которые вы, вы, вы, вы, выложены вот эти вот пространства, это как раз специально сделано по мяченым местах, где не нужно оставлять машину. Да, подъехать и разгрузиться, пожалуйста. Вот вам парковочные места вот вот ну. а -а -а. это же ботанический сад еще и правильно вот здесь вот это сад Здесь высажены в том числе и краснокнижные растения. Mm -hmm. а, ни для кого не секрет, что компания «Неометрия» строит сейчас а, очень крутой проект. А, гостиничный комплекс «Нескучный сад», а это ранее был а, санаторий «Зеленая горка». И некоторые а, растения мешали строительству, уже посадки домов. Так вот, если они мешали, то их выкапывали там и высаживали в зоне озеленения фруктов. И большая часть из них подпишется. Но они прихватятся и под пальмы, допустим, да, это вот. Все вывезено с нескучного. И здесь будет в течение четырех лет зеленый континент, подрядчик фруктов, кто занимается озеленением, обещает в течение 4 лет здесь сад. Это будет очень круто. И мы, кстати, отсюда с вами можем посмотреть, как по регламенту люди стеклят балконы. То есть вот они все там три створки, и если побольше балкон, то 4 створки. Да. На самом деле, даже если это будет хаотично застеклено, вид все равно останется нормальный. Да, как бы yeah. это все равно будет смотреться достаточно хорошо. Uh -huh. Здесь, кстати, тоже можно засеклить этот балкон, балкон, но, мне кажется, не стоит. Это уже пожелание, не нам решать. Согласен. Пойдемте дальше. Мы посмотрели с вами кухню, посмотрели виды. Кстати, не, не сказали мы с вами о отделке, почему выгодно покупать даже на этапе, ну, без ремонта квартиры, делать ремонт. Потому что заходящий уже сделал сэкономо большое количество денег. Это все уже оплачено. Смотрите, что именно. здесь смонтирована система отопления, она центральная. Все убрано в стены, не нужно прятать там вот эти вот трубы, которые, да, как вот, ну, было раньше. Uh -huh. Все убрано в стены, либо в, за это оттяжку. Стяжка на равнейшем любой напольное покрытии уже залита. Перегородки, если они вам не нужны. Зовите меня, могу сломать сломать этот гипсокартон. Это... А, а можете меня позвать, я могу сломать. Но и в то же время, сделано все качественно, а именно двухслойный гипсокартон с двух сторон, и внутри профиля идет шумоизоляция, то есть они функционально все равно. Я хочу сказать, что вот это на самом деле история, именно двойная гипса, шумоизоляционный материал внутри и двойная гипса снаружи дает лучшую шумоизоляцию, чем газоблок. Все верно, много рёдер, звук преломляется и гасится, таким образом. Ну и плюс сам материал более плотнее, да? Да, О, да, да, да, да, да, еще раз да. И, по, и по системе крепления, кстати, очень много людей спрашивают, да, как типа можно повесить что-то на гипсу. Есть огромное количество крепежа, который да. э, под, под все, что угодно. Ну, я не, некоторое время назад видел, как повешали, повесили, повесили телевизор за тысяч рублей на гипсокартон. Да можно ревер. кухню на нее повесить. Вот. Проблемы ну, нет вообще. Вопрос. Вторая часть квартиры на кухне с балконом мы с вами были, это комната. Но тут опять же у нас с вами включается полет фантазии. Ваши запросы, дизайнеров здесь воплощаются в жизнь, потому что все легко демонтируется. Есть планировочные решение этой квартиры, где вот так вот остается вот здесь спальня 11 квадратных метров, а здесь остается гостиная. То есть не надо ничего перепланировать. Единственное, что вот здесь перегородка, матовое стекло с со шторкой. То есть мы в зону и в то же время здесь мы зашли, в гости, например, так расположили. диванчик, звончик, телевизор. Вот, площади позволяют это делать, но в Сочи у нас достаточно много квартир, функционал которых максимальное количество спальных мест. Потому что приехали вы, приехали с вами дети, нужно всех где-то положить. И эти квартиры, фруктовые квартиры, позволяют, это не 20 квадратных метров или 18, ну да, но они говорят, что 15 метров. Здесь таких нет, а в целом классе а вот здесь от Я так понимаю, Миш, что тебя вообще не остановить про рассказы по фруктам. Мы, на самом деле, с тобой уже очень много, на самом деле, на стимали, хотя показали всего две квартиры, но я думаю, что люди, которые смотрят сейчас этот видос, им это все крайне интересно, но пора закругляться, потому что у нас, во-первых, садится камера, осталось всего 6%, и нужно объявить цену, и а, уже рассказать да, людям, чтобы они ждали нас в следующем видео, потому что оно будет еще такое же подробное, интересное, классное и все они посмотрят. На самом деле значит, цена у застройщиков всегда отличалась. Акционное предложение сейчас распродажа, поэтому есть две цены. Если вы покупаете эту квартиру без рассрочки и патент, единовременная оплата по безналу или наличкой, неважно, единовременная оплата, Здесь она, цена будет 18 600. Угу. Если эту квартира, эту же квартиру брать в ипотеку, то она будет стоить 19 300. Но есть точно такие же предложения дешевле. Да, их на самом деле много, 30 или 35 на сегодняшний день предложений вообще есть во фруктах, которые продаются. Они будут примерно постоянно в одном и том же количестве, то есть, но разные квартиры. Какие-то дешевле, какие-то дороже. То есть вы всегда можете обратиться к нам и спросить, ребята, что есть интересное во фруктах? Поверьте, мы вам дадим самые интересные предложения, которые здесь встречаются на сегодняшний день. И для того, чтобы их получить, нужно перейти по ссылкам внизу в описании к этому ролику, потому что мы уже как бы много что рассказали, но я надеюсь, что вам всем было интересно. В общем, переходите по ссылкам, спрашивайте Мишу, он вам позвонит, все расскажет, и на видео показ, видео какое-нибудь отправит. То есть лучше, чем он, никто вам про фрукты в Сочи не расскажет вообще. Спасибо. Да, в общем, господа, вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ, ссылки еще раз внизу, звоните, пишите и пока.